До полного ознакомления. Действие мои нормальные, вы чего? Ну, то есть вы отказываетесь. Меня будете будет учить, как работать, что ли? А? Да. Что да? До полного ознакомления. Вы что, не понимаете, что ли ничего? Что вы, вы, вы делаете? Что это детский сад вообще? Кто здесь делаете? А, ну вы на меня, не надо. Да. Не надо. А почему а они что? езжат? телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот эти детский сад я не приветствую вообще. Кто распорядился, направил его сюда? К нам. В деле с Антоном. Непонятно, кто направил антона Антону надо было сразу, подождите минутку. А что здесь происходит? Давайте-ка я свяжусь с вашими этим руководителем. Кто у вас дежурный? А с этим вообще прекратил. Он хватается, вызывает, так, дежурный, пожалуйста. Вы кого мне здесь направили? Он два слова связать не может, за да автомат хватается. Он здесь скоро, значит, вашего, заказчика вашего, значит, крошите из автомата. Уберите его отсюда. Зачем вы ко мне посылаете человека, который не понимает значения своих действий? Убирайте его отсюда, сами сюда приезжайте, разбирайтесь с этой которая тут приперлась ко мне. Я уже не знаю, с кем договор заключать. Может, с белыми халатами на Росгвардии вызывать? Уже надо отряды самообороны создавать. Вот, Антон, я наблюдаю за той дурью. Отряды самообороны. Другого нет выхода. Вот это автоматы нацепило... Мозгов нет, и вот они бегают, пугают всех. Какое-то не государство. Сами что ли? Сами себя пожирают. Никто уже работать не хочет. Никто не хочет работать на это государство. Что непонятного-то? Страна-то разрушается. Потому что никто на него работать не хочет, на эту Никто не будет работать под автоматами. А если и будут работать так нагадят, что мало не покажется. Уж давно всем все понятно. Ни приказа, ни распоряжения, ни доверенности, ни паспорта. Ничего у вас нет. Я не, я не люблю ваших документы. Что-то делают, крутят, еще охрану приглашают, которая ограничивает свободу передвижения. Удостоверение предъявите, мужчина. Вы кто? А вы кто? Ну вот, ну вот смотрите, это все признаки бандитизма. В масках пришли, документы не показывают. То это то что? Не, таки... Это не признаки бандитизма разве? А? А если в глаз сейчас попал этот диск, который у вас разлетелся, вы соображаете, что вы делаете? И диск как раз вращался в моем направлении. Мне, мне могло бы это глаз вынести. Меня Максим зовут. Я Еврова директора. Максим. Да. Я Еврова директора. Фамилия, мне отчество, звание, должность. Удостоверение. Прапорщик, полиции. Не надо фу, говорить. Как-то не надо. Не Сотрудники разговаривали. Ваши действия. Не что вы И делаете? Все это детский статус. Дайте телефон, буду. пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот эти детский сад, я не приветствую вообще. Телефоны отдать. Подошел к щитку, потрогал замок и дёру дал. А что вы приходили? Замочки понравились? А? а что вы меня ограничиваете? Я хозяин. Я нахожусь у себя дома. А вы кто? Представьтесь. А вы кто? Документы покажите, да. кто вы такие. Куда, туда. Паспорт, доверенность. Доброе утро. Я выйти из дома хочу. Вот сейчас туда. Вы меня не пускаете, ограничиваете. Вот, Росгвардия, пожалуйста, вскрывает. Доставить всех в отдел полиции. Заявление готово. готов а чего вы его слушаете? Он не собственник. У вас договор со мной. Вон осколки диска это валяется. У него болгарка разлетелась. Я ограничиваю, я запрещаю. Маски, все признаки этого бандитизма. Тоже на похожи. Вы тоже побольше разговариваете. А документ документы побольше показывать. А не в кавычках управляешь компанией. Запрещаю любые действия. Вот пока свет есть, горит. Это вам заявление в сторону Росгвардии согласно договору. Вы заявление будете принимать? Будете реагировать или нет? То есть отказываетесь? Вы настолько быстро бегаете, когда полицию выживаешь. Вы не можете говорить по закону. Ты мне что тут лекцию устраиваешь? Полномочия свое установить. Ты кто? Все признаки вредительства. Как вы любите. Вспышка, перегрев, пожар. Опа-на. Сказал А, говори Б. И каждый раз новый состав. И Да, Наверное, да. я не знаю. Вы мужчина, в прошлый раз пилили, Да. Вот, благодарствую, что подтвердили. А что делать? Беспредел происходит вокруг. Что я сделаю? Сидеть молчать? Вот честный человек представился, сказал хоть что-то. Где ваши документы? Опять все скрываем. Вот видите, даже вы стесняетесь. А кое-кто поехал фермерством заниматься. Отказываетесь сообщите информацию? Да, конечно, отказываетесь. Ну, Тебе... А что, выполняете а ну, свои необходимо. работы, когда... Как то выполняете? Вы что, добро даете незаконно? У него нет доверенности. Копия акта мне предоставьте. Виктор Владимирович, я хочу написать сообщение о совершенном преступлении. Не уходите. Ушли. Вот так наша полиция бережет нас. Документ такой есть? Нету. Значит, это ваша личная инициатива. Самоуправство называется. Вот и все. Приходите. А вы че вышли? А А вы че вышли? Замочки понравились? Встречные вопросы вам. С встречного вопроса, вам Да, я видел. Но он, он подошел прям к этой. Он, он, он прям к щитку подошел, потрогал руками этот замок. И давай к дюру оттуда. Подошел к щитку, потрогал замок и дюру дал. Он шуневич все оглядывается, оглядывается, но идет. С кем-то разговаривает по телефону. Да, да, да. Вот они, получается, Шуневича и присылают. Да, он рукой нижний замок потрогал. Видать, услышал, что я тут и дюру. Да. Yeah. Uh -huh. Фамилия милый, что -то... Вы кто вообще? А чего вы меня ограничиваете? Я хозяин, я нахожусь у себя дома. Я хочу пройти туда. Сейчас, туда. Сейчас в том направлении. А, а, вы, а вы кто? Представьтесь. А вы кто? Я собственник квартиры. Это мое общедомовое имущество. Я вижу, скрываю. общее имущество. А? Это общее имущедомовое имущество. Общедомовое имущество. Да. Принадлежит мне на праве собственности долевой. А его кто-то скрывает. Самовольное подключение, самовольная установка замков. Вот. А вы что, специалист, что ли? А, вот, вот, вот. Я вам советую на провокационные вопросы не отвечать, да, могу. Задать. Только себя на ютубе лично рассмотреть. Вот, вот. Меня будете спрашивать, кто такой, или самому ну, знакомому? Доброе утро. Так документы покажите, кто, кто про... вы такие? Вы на каком основании действуете? На Документы покажите, документы. паспорт, Доброе доверенность, утро, распоряжение, приказ. вы с прошлых разов разговор не помните, да? Я помню, вы вообще никогда ничего не предоставляете. Ничего никогда? Да. Абсолютно. Ну там какие-то удостоверения. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Вообще ни о чем. Юрия. Это, Юрия. это не документы, Юрия. юридически значимые. Ну и вот уже значит, переваривай. Если он приварен. Или не открываем. А, затем там, Да. Что? И вот мои документы. Я собственник. Я не, не нужны ваши документы. Я не, не нужны ваши документы. Я, не, не нужны ваши документы. Ну а что не нужны? Вы кто такие? Вот мои документы. Где ваши? Граждане Российской Федерации. А даже не попробовал спутать. Какие граждане? Так, граждане, не мешайте Расси, мне проходить. Эфирации. Вот смотрите. Видите, тут идет демонтажная работа, вас ограждать. А мне без те, разницы, что техники, там, что без делать. Я, вы, я вы выйти из, вы из и дома и хочу. И я выйти из дома вы из и хочу. Вот сейчас, вы меня не пускайте, ограничивайте. Соседи спят, вы будете все. Так это вы будете, пилите тут что-то. Что делать, что-то Ну, значит, так пилим, потом плеваем. Я, например, раз, беру охотники и два потерь. Ну, я кожу Это, было? Да, это было. что? Я вот Чего? на 13 надо ну, было включать. Вот, вот это вот Я Соображайте, что вы делаете? Але. Что ты где? Чего Слышу? Да, да, да. Чего там приклеили из внутричных? Нет, нет. Антон Николаевич, вы эпоксидкой залили. Портите Вы кто? Представьтесь, паспорт доверенности. Ну, чё молчим? Чё, если законно действуем, чё молчим-то? Где, где документы? Я вам все сказал уже, Что ты сказал? Да вы одно и то же толпичите. Так это вы одно и то же делаете без документов. А нам и вам уже все было ради. Бандитизм да. натуральный. Без документов, без всего какое-то да. что-то делают. Если вы законно действуете, чё, чё вы это убегаете, вы знаете, когда полицию вызываете? Вы не а? боитесь за кревету попасть в суд? Нет? Не боитесь? Да про что? За клевету в суд не боится. Например, Например, ну есть доказано, нет, нет. доказательство, что это бандитизм. Суд постановил решение будет. А Я что, про тебя что говорю? Решение. А, а про что про тебя что вы говорите? В смысле, не бывает? Это ты пытаешься зависить слова. Нет, вы сказали, это бандитизм. Я не сказал это, я сказал, бандитизм какой-нибудь. ну вы просто суд, да? бандитизм. Давай, давай, документы. Чего ты до слов Да она либо приварит, Оле. либо эпоксидка просто залита там изнутри. Так а что слышу? Где ты? Молодец, поздравляю. Да, герметик, пока... Ну и здесь. Да, она герметика, скорее всего, и здесь замазано тоже, чтобы не видно было ничего. За... Как вы говорите, Арман Николаевич, у вас а, чудотворным образом свет появляется, да, сам по себе? Да? Вы не в курсе, такого у свет будет? А у вас чудотворным образом появляется полномочия это все делать без документов. Это как так? А? Ни приказа, ни распоряжения, ни доверенности, ни паспорта, ничего у вас нет. Что-то делают, крутят, еще охрану приглашают, которая ограничивает свободу передвижения. Удостоверение приведите, мужчина. Вы кто? А вы кто? Ну вот, вот, смотрите, это все признаки бандитизма. В масках да? пришли, документы не показывают. Есть, это что? Это не признаки бандитизма, разве? А? Все-таки клевета, да, у вас А вы представьтесь, мужчина. Я удостоверение могу доказать сотрудникам полиции. Давайте, удостоверение покажите. Встречительной системе, а? но ну, не вам. Вы... А почему не мне? Я-то вы... собственник. Вы... Вот. Вы... Вот. Вы... вот, вот, Росгвардия, так. пожалуйста, вскрывает. Удостоверьте личности всех, доставьте в отдел полиции. В чемпании? ЖЭУ-2, РЭУ-1. А... Паспорта, доверенность, Я распоряжение. Встречащие должникам, мы говорим, полгода, как вы отвечаете. Да. В нем происходит самовольное. Да. В данный момент, прибыли. предыдущие проверьте. Доставить всех в отдел полиции. Заявление готово. Будьте добры, выполняйте условия договора. Я собственник, вот паспорт. Вот, вот, Булгаков Антон, Антон Николаевич Булгаков, вот паспорт. Достави всех в отдел полиции. Вот, скрывает, отключает от жизнеобеспечивающих ресурсов, совершает это. По, и всем, покажи, где и какие по всем признакам, э, с, признаки состава преступления ⁇ терроризм и э, это, отключение от жизни ресурсов. А вот документы имеются, то есть так. Да. Конечно, Паспорта, доверенность, распоряжение, приказ. Антон Николаевич, я вам еще раз говорю, не кричите, вы соседей своих же будете, которые не так, э, Вот эти два гражданина ограничивают свободу моего передвижения. я не могу туда пройти. Пожалуйста. Но здесь, если вы попросили, да, вас не повредили, вы не, вы повредили. не, можно? Вы не получили травму никакую. Вас никто не трогает вообще, Антон Николаевич? Который... Что, показывает паспорта? А почему мне? А вы кто то это не паспорт удостоверение паспорт. личности. Вот паспорт, пожалуйста, давай. Нет, не подождите, почему... вы не снимайте мои документы лично. Вас это никак не касается. Назовите фамилию, мировой, кто это? Мне нужен письменный документ. Кто пришел отключать? Уже суд был, суд выиграли, и Да где вы там отмечаем, выиграли? В смысле? Отвечать ей могут, что ли? Да, да. да. Я просто не знаю, куда приехал, я не знаю, что ложь. Я На это не спрашиваю, вы не думаете. Человека сожгут долг. Все, это нет. ложь. В феврале месяце. Документ покажи, что есть долг. С тех пор самовольное подключение. А чего вы его слушаете, он не собственник, у вас договор со мной. Даже посмотрите, если вы, примерно, разградите синие провода, они кинуты. Уважаемые сотрудники Росгвардии. я тоже могу что могу ситуация. Мы прибыли выявить, есть тут самовол или нет. Вот сейчас, пока а вы поднялись, мы его наконец вскрыли, что он поговорил. Дикость. Сейчас выявляем, что здесь свимовол, мы его фиксируем, актируем отключение проводим, потому что не дай бог это загорится. Yeah. Человеку мы даже в дверь не звонили, он нам сейчас не нужен, нам сейчас не нужно с ним взаимодействовать. Как-то не нужен, это общедомовая мышь, что -то. Да, общедомовая, и ваша личная, почему вы это да, отчуждение произвели? Скажите, не, принадлежит на праве собственности, на праве доли. А вы собираетесь уничтожить это имущество общедомовое. Я его, я его хочу защитить, а вот эти двое меня огораживают. Ограничивают свободу передвижения. А вы... Право ну, нанятая наша организация в случае, если будут а, вводят конфликтные ситуации, кидаться, нападать, потому что такое, к сожалению, случается, люди неадекватные, бывают пьяные, выходят не трезвым, А ограничивать свободу прав... передвижения они имеют право? Мы вам не ограничено. Ну как не ограничим? Вот я сейчас хочу пройти сюда. Ну, вот, не, вот вы можете про чего вы видите Нет, пройдите, что вы хотите. Я просто раз, хочу пройти сюда. Пускай а, пройдет, что вы хотите? Ну пройдите, давайте. Ну вот при вас они, видите, как Не, что вы хотите. Нет, только у меня на видео зафиксировано, понимаете? Я им хотим. Когда, не... когда, когда, когда, когда в Болгарке были выручены, чтобы вы не пострадались. А, вот он начал Чего? Чего опасно? Фу, ну, в раз Вы посмотрите, лезли, они как? даже и болгаркой пилили, без очков под вот, мужчину, у него диск разлетелся, тут бы сейчас всем в глаза попало. Понимаете, что не творят? Вон осколки диска валяется. у него болгарка разлетелась. Что? Разводите поэты? Нет. Ну я не буду при нем произносить, он снимает, потому что все в интернет выкладывает. А проходите, проходите. Когда-нибудь. То -то, ну, -то... ну тогда доставляйте в отдел полиции. Здравствуйте. Могу без него, без свидетеля. Перепишите Вы нас сейчас не ограничиваете, мы работу можем завершить? Я ограничиваю, я запрещаю. Переписывайте, Доставляйте их в отдел полиции. Заявление готово, я вам сейчас дам. Всех и каждого. Вон они уже ну, начали разбегаться. чтобы средства на оплату были готовы. А то вы пользуетесь светом, водой, еще передаете все по нулям. Думаете, что у вас да. это все бесплатно будет, да? Тебя это не касается. Ты кто такой вообще? Доверенность покажи. Ну, так грубо разговаривать? Тебя с вами с уважением. Так и я с уважением на тысячу. Какое уважение, какое обращение? Да, Сейчас по носителям разберемся, Хочу, разберемся. Паспорт нужен еще, нет? все. Право собственности показать на квартиру? Или достаточно этой это, регистрации это пришлось? Нормально все. Валерий Юрьевич, дорожней, скажите, пожалуйста. Володь, найди пломбу, я пломбу не вижу, мне пломбу зафиксировать не надо. Или она снята, или что-то я не хранить не могу. <звук> <звук> Потому что была вот здесь такая фиолетовая зрачная. Ну, пломба сорвана. Вот они шестой раз приходят, ни один документ не показывает ну, про удостоверение. Будет. До тех пор, Я у вас обязаны. Будет обязаны. Обязаны. если вы охранник вы обязаны читайте законы. Не, не обсуждайте лучше. Как-то не обсуждайте. Делайте ему контент с подписчиков за это деньги. Да какой контент? Как вы Я вынужден вы защитой заниматься из-за того, что вы все в масках ходите, ну, ни один документ не вы показываете. Заводите долг, вас никто трогать не будет. Какой контент? Как как, какой контент? Да. Вы же напомнили. И какой долг? Где, где решение суда? Покажи, что есть долг. Решение суда не нужно. Постановление правительства Российской Федерации за номером 354. Ну что, со сотрудники мы Росгвардии... Мы же суд подавали, мы же проиграли суд. Что, вам так, спокойно, не Спокойно, Дмитрий Викторович. Что, ну, что, так спокойно? Спокойно, спокойно. Я вам отвечаю. Сотрудники это... Росгвардии, ваши действия. Ну, а, да, переключим да. пока дежурный час, позвоним. Я да, ситуацию и будем после этого... Режим, ну, ним, можно... Подскажите, Сколько для раз вас раз удостоверение сотрудничества вот, <свят> <соц>. является... Сергей Геннадьевич, дата рождение Сказать, что мы с участковыми связались. Они все знают. Ну вот, ну, Олег Геннадьевич, смотрите, смотрите, Олег Геннадьевич, а мне вообще никак не представлялся, ничего не показывал. Вот стоит в маске, кто это? Господин Российской Федерации, еще в маске, все признаки этого Вы тоже на махабита похожи. Я, да да он да он я лицо. В Росгвардии тоже получается а у, а у вас вот сотрудник не похож на Вахабита? Как еще раз вы сказали, на кого похож? Так это он сказал. Нет, на кого похож? Он сказал, выглядит похоже на Вахабита. А я вопрос задал, говорю, а у сотрудник не похож на вахабита? Я боюсь, вы когда-нибудь договоритесь, а вас какую-нибудь статью до притянут точно. Например, бы, ну, например, поместим. Ну, вы побольше разговариваете главный каксиос. Вы тоже побольше разговариваете, а главный документ побольше показывать? Вы просто заплатили за что-то Просто? Кому? Кому? Жел? Они уполномочены. В, в чем? Вы просто, интерес, по его мнению, меня не трогаете. Вас не спрашивают вообще. Со мной разговариваю. По его мнению, про решение. Видишь, вы просто Забалтывает, чтобы я тебе не смог разъяснить. Почему, понимаешь? Посмотри видео, Ильян Той ЖКХ. Это я уже в тысячу а, раз. А, ну, а вот. ну, раз смотрел, что спрашивали. А они, так а с кем сотрудники? Они неуполномоченные лица. А с кем сотрудники? Сейчас нет такого. Государство все отдало подвижно. Мы же бы они, а, никто а, ничего не отдавал. Они самоуправно наделились за полномочиями. Они управляющие компании. Но они... А, они в кавычках управляющие компании. А вот управляющие компании не станут, когда собственники наделяют их полномочиями. Но их-то полномочия никто не наделял. Они не могут это подтвердить. Протокол не предоставляет в письменном виде. Да, да, да. Решение не предоставляет. А что у вас люди-то разбегаются? Вон уже охранник куда-то убежал. они да, все да, да, да, да, да. Вы контролируете, пожалуйста. Если надо, второй наряд вызывайте. Доставляйте всех в отдел полиции, Доставляйте это личности. Да, не ушел, уважаем, Все, сейчас все, вы переживаете. Заявление для вас да. готово. Антон любые действия, вот пока свет есть, гори. А как ООО «ЖУ-2» Управляющая компания «ДСВЖР» Управляющая компания «ДСВЖР» ДСВЖ. Вот пришел сотрудник «ДСВЖРа» Кто его наделил полномочиями? У него есть доверенность? Во-первых, от директора «ЖУ-2» Во-вторых, какая взаимосвязь между «ЖУ-2» И управляющей компанией, которая управляет этим домом? А, а, «ДСВЖР» ДСВЖ. а? Есть? ли она, она управляет или не Нет, не, ну, как не задаете? Вы мне задаете вопрос, чего вы не заплатите? Вот я вам отвечаю на ваши вопрос. Ну задали же вопрос, правильно? Ну, еще улыбайтесь, правильно? слушайте, значит. Э, Жел-2, Алпереч компания, якобы, жир. Так он какое отношение к этой компании имеет? М? Сейчас, вот, получается, любой может прийти и сказать, я там из Жел-8, платите мне, не будете, я вам отключу электричество. Ну что, все признаки терроризма? кошмарите это путем отключения, чтобы вы заплатили как любому, понимаете? Приходит любой и говорит, плати мне. Завтра еще один придет, скажет, а я живу в 8. Это называется, не терроризм. В масках, да, похоже. В масках-то похоже. Но я понимаю сотрудники Росгвардии, но они удостоверение показывают. Они, их можно как-то удостоверить. Так, насчет доставки. Что? Доставки? Да, всех доставить в отдел полиции, удостоверить да, личности. Сейчас мы разбираемся, сейчас в школу приедем и будем разбираться. А почему-то в отчетском? Вы личности всех удостоверили? Конечно, все, да. Каждого? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек. Шесть фамилий и имя отчиства у вас есть. Не переживайте, все будет нормально, мы пока здесь находимся. Вы на вопрос не ответили? Шесть человек. Старший что... получается Не, мне не важно, а, кто старший. Шесть, шесть человек кроме меня установили личности. Вы понимаете, вы слышите меня? Мы пока здесь находимся, никто никуда не уходит. Вы меня не слышите? Вы... Я вас слышу. Ну, а Надо, а было... мы их еще перепишем, да? Другие вот. сотрудник старший есть их нет. Правильно, вы старший получается. Старший есть фамилия, имя, отчество, данные и и регистрация. И сотрудников ваней. У вас кто это? старший в Новосибирске? Кто старший? Фамилия, имя, отчество, звание, должность удостоверение. Ну, вы уже прочувствовали, да, всю глубину. А что, я по закону действую? Хорошо, хорошо. Что, я что-то нарушаю или лицо скрываю? Я что, я что, в каком-то, на другую планету попал, что ли, или что? А вы с какой? А можно прочитать? Я вам даю документ, что вы читаете. я просто это, не пойму, что написано. А что не да не надо дотрагиваться. Ну на хотя бы стабильно держите прапорщик полиции. Не надо, сколько говорить да. Как-то не надо. Я нужен должен... до полного знакомления, вы будьте, будьте добры. Я вы не ознакомился. Упокоиться, мужики, уважаемые. А я спокою. Вами нормально пока общаются. Так, а вы действует... Я вам показал документы. Ваши, ваш, ваши действия ненормальные. Действия мои нормальные. До, до полного знакомления. Действия мои нормальные. Ну а что Ну то есть вы отказываетесь. Будет, меня будете учить, как работать, что ли? А? Да. Что да? До полного знакомления. Вы что, не понимали, что сегодня ничего? Или что? Чего вы делаете? Что детский сад вообще? Кто дети? А, ну вы а, не на меня не, не надо. Почему они ездят? Дайте телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот эти диски сад я не приветствую вообще. Какой детский сад? Я собственно... Я приехал, смотрю, ситуация нормальная пока что. Сейчас будем разбираться, вы же не слышите меня, что ли, или что? Детский сад здесь вы творите, как будто я не знаю. Кто-то куда был ковер, что ли, или что? Телефоны отдайте. Сейчас фисковый приедет и будет разбираться, никуда телефоны не денутся ваши. Телефоны отдайте. Второй, телефон фисковый. Фисковый. Второй сотрудник, представьтесь, пожалуйста. А не, представься, я представлялся, сотрудник, один, пожалуйста. Нет, Пока не трогать ничего сейчас приедем, что мы. Мы замок крутим, потому что тут. Вам же сказали, ничего не трогать. Говорился, все, на 4 квартиры это его собственность лично. Ой, как ты... Ой, как вообще. А ты толк, может быть, вот этот не делает. Одна вот это не Будьте добры, примите заявление. Так, сколько... Это вам заявление в сторону Росгвардии, согласно договору. Оформить всех и доставить в отдел полиции. общее домовое имущество пока ничего не трогают его имущество здесь насколько я компетентен по своей должности это электросчетчик автомат. мы к ним даже не ну, я же говорю они пока не значит, трогают значит, не смотрите поясняю общее домовое имущество смотрите Повреждение есть Повреждение есть закрываем Болт, видите, скрутили. Сейчас вот дети пойдут мимо, а закрутить даже нельзя на болт. А мы отсюда что, ушли? А они уже приходили четыре раза и один раз оставили вообще без болта. То есть опасность для детей была. Отлично, смотрите дальше. Смотрите дальше. Повреждение есть? Есть. Повреждение, повреждению повреждение. Тоже сбиливали. Есть имущество повреждения? Согласны? Вообще, Да. да. Сейчас, я до этого не видел, как было. До этого как ну, было? я вам показываю. А до этого как было? Еще вопросы есть? А до этого как было? Было не так. Ну, а я как бы могу убедиться, что это они... Скоро, а как я вам все говорю, они... я вам говорю. Я много чего тоже могу сказать. У меня на видео все ну, ну, хорошо, пускай будет. Ну, пошло, потом посмотрите видео, покажите. Вы заявление будете принимать? Будете реагировать или нет? Я уже приехал сюда, тут никто ничего не делает. Я вопрос Хотя не в том, том, что вы приехали. Хотя действий никто пока не совершает. Как-то не совершает. Где что? Здесь, Они повредили вообще, домовое имущество, и вот эти двое в черном ограничивали мои свободы передвижения. Я вам еще раз говорю, что информация была дежурная часть. Ну, мы облажаем дежурную часть, и мы ожидаем здесь, присутствуем пока. И ожидаем, что у вас есть. Отлично, по да, Все? Пока так. Нет, совсем на случай. Пока бумажки можете показать, мы тоже не выходим. То есть отказываетесь? Да почему отказываетесь, да все это примется? Чего так принимайте. Не обязательно до на секунду надо все это делать, сейчас узнаем Вы можете поручить своему напарнику, примите, пожалуйста. Да почему поручать ему? пока оставьте. оставьте. Здравствуйте. Чего вы всегда у владельцев вырываете телефоны? Я не мировадин к Я не мировадин Я не мировадин А имя отца, скажите, я пожалуйста. Я не смог прочитать. Вы... Вы... Так, я в вы... вот, люди видели, что вы я долго держали свирение, потому что вы не, не, не, не дополнительно снимали. Так он же не позволил на камеру снимать. Mm -hmm. ну, а, да. У вас память хорошая, насколько я знаю. Серьезно? Вы всех запоминаете. Невероятно. Дмитрий Викторович, не вмешивайтесь, пожалуйста, в разговор. Мы ну, разговариваем вы с сотрудником разговариваем. Здесь все на вас зациклено. В смысле зацепка? Вы как-то единолично очень. Отношу? Я хочу с сотрудником Росгвардии, Росгвардии поговорить. Ну, Если он сотрудник как Росгвардии. Что, вы что объяснить? Ожидаем участкового. Ну, Ожидаем. Я то хочу... есть я... становится вашу личность? Ну что? Я вам объясняю, что ожидаем про это, а сотрудники это... Я это слышал? Ну что же Так ожидаем. Я вам показывал достоверение. Так, а пока, я, по пока ожидаем, я хочу узнать, как вас зовут, хотя бы я имя. Я показал, меня Максим зовут. Максим. Да. Александрович? Достоверение показывал я вам, правильно? Вы читали. Нет, показали-то показали, показали но, но не, до не, пол... не до полного. Что? Что? Но когда вы уже часто держать достоверение, Нет. что вы Нет, сперва. пока ознакомлюсь. Вот ваш драгоценный полк. Так это не мой, это общедомовой. Нет, я говорю, за который вы переживали. Конечно переживают. тут дети ходят. Ну пока они уходят, не, не переживаешь. Вы же понимаете, что там оголенный провод есть? Вот он, там его прям видно, отрезать. Вот такой. Как раз такой. когда там самовольное подключение не Отрез... Нет, как раз, но, как, как раз когда как отключение. Отключение, потому что это силовой кабель, это общедомовой. У вас какой допуск? Так вот там 20 ампер и 380 вас, вольт, если ребенок туда пальцем прикоснется, его, ну, я предполагаю сразу смерть будет. У вас какой и вы эти допуск? проводки вы оставляете, вы оставляете после отключения. Нет, ну, у вас есть заключение экспертизы или вы, у вас самого есть образование и допуск, чтобы такие выводы делать? Я вот не делаю, я даже говорю Не, Нет, вот народ, работы. вот серьезно, вот рано или поздно, я не знаю, были такие случаи или нет. Но вы настолько небрежно действуете, что рано или поздно может это чья-то смерть быть. Вот именно из-за вот из таких действий. От электричества. То, вот. то есть, по-вашему, наша электрик с определенным разрядом не умеет работать? Да? Не, ну факт зафиксирован через позицию, что вы даже болт не закрутили, а оставили открытым. Там в любое место палец Сунь, ребята. Вы после нас болт выкрутили, и так полиции показали, рассказали. Возможно такой вариант? Или кто-то еще? Нет, невозможно. Невозможно. Невозможно. Я честно действую, да. Ну а может быть, между нами и вами кто-то его выкрутил. Точно так же, как свет подключаете не вы, кто слушайте, приходит, благодетель, и вам подключает свет. Слушайте, я всегда. Кужий болт оставил. Пересмотрите видео. Дмитрий Евгеньевич, присмотрите, видео и убедитесь, ]ете? что болт а вы может, не закрутили, вы, на YouTube, вы настолько быстро это? бегаете, когда полицию выживаешь, что, что это? Мы настолько быстро ходим, потому что помимо вас таких должников, к сожалению, еще множество, и большинство тунеядцы, пьяницы, алкоголики и так далее, и вот вы, к сожалению, под этот контингент тоже, под ту массу попадаете. Какое? Должников, пьяницов, тунеядцев, кого-нибудь. Которые, не платят, пьяниц, да? туньяц, кого которые им... не платят, я же вам а, скажу. А, которые не платят, просто вы все перечислили, а потом говорите, подпадаете. Под, под массу тех, которые не платят. Под да. массу всех. У вас водоотведение, уборщица работает, дворник, все бесплатно, вы не платите. Тут же вопрос, не только осветить. Да я точек. с удовольствием заплачу, ну, установите, установите. Кому-то, да? Да. А до тех пор пусть все работают. Закон гласит, только уполномоченному этому кредитору. А скажите, пожалуйста, вот у вас на канале донаты открыты, даже благотворительность, оно без налогов. Но вы государству не платите, вы не платите, не, а а не, а не платите. А что вы на в карман-то лезете? Завязано, что ли, или что? На карман лезут. А? Подождите, вы всегда озвучиваете, я всем помогаю безоплатно, но при этом у вас открыты Дмитрий, донаты. Дмитрий, ты сначала доверенность нет. покажи от Чуракова. Ой, от этого, от, от Русина. Раз разговариваем. От директора жу покажи ну, доверенность. Пока вас, да? договор покажи. Вы на ответ-то... Распоряжение, приказ, да. потом поговорим. Ах, ну вот ты будет. мне что тут лекцию устраиваешь? Совесть. Отлично. Я тебе по закону по говорю, как должно быть. По закону? А ты мне на донаты переключаешь, можете... карман залазишь. Вы не можете говорить по закону. Вы только можете обратиться. Как в, это не проекта. могу? Как это не могу? Можете установленную... Я не могу говорить по закону, а как же Гражданский кодекс? Статья 312, часть вы 2. -я. 2 -я. Доверенность предъявить. Если виновным, совершившим какие-то правонарушения, вы... Не можешь заключение делать. Да при чем тут виновность? Какие правонарушения? Полномочия свои установить? Ты кто? А вы кто? Часть 2 312. Доверенность над реально заверенной. Покажи. Нет, а кто вы, чтобы вам... Да я тебе говорил, я собственник, я владелец я прав, этого имущества. Удостоверение предъявлял. Что еще? Уставления недостаточно. Закон гласит, что я вам не обязан прийти. Обязан. Часть 2-я 312. А, нет, не обязан. Часть вторая я 312 ДКРФ. А вам нет. Мне доверенность обязан показать. Подтверди свои полномочия. Ну, значит, обращайтесь в суд, если суд. Я вам уже зимой с вами разговариваю. Когда суд признает, что я был неправ, значит, я был неправ, я, извините, а пор, а я не прав, я извинюсь, исправлюсь. Так о чем вы без решения суда? Вы же подавали в суд, вы проиграли. А что вы без решения суда? Видите, это... вы в суд подавали. Кто проиграл, апелляция идет. А что а вы так закон знаете только там, где вам выгодно? Тут не нужно никакое решение суда. Вы прекрасно знаете постановление появится Российской Федерации. Как-то не суд, нужно. И... А в 354-м написано, что вы именно уполномочены совершать отключение? Да, там должно быть по-вашему конкретно фамилия моя указана, быть, да? Взаимосвязь да. да? через документы должна прослеживаться. А прослеживать. вы эту связь путем путём предоставления ни паспорта, ни доверенности, ни приказа, ни распоряжения. Ни протокола общего собрания, ни решения, собственного собственного каждого... Не решения каждого собственника. А ваша вовсевая вокруг паспорта не показывает? Я же показываю. Вы показываете, вас никто не ограничивает. Да. А вы что стесняетесь? Не, почему не, не показывать? А? А? Ну как не все? Ну вот так, просто не Это что, что, это называется это равноправие, это, правоотношения, что ли? Или вы как? можете что угодно делать в рамках закона, но никто не говорит, что все должны так же. Как вы. Хотите показывать? Разглашайте личный персонажи. А вы как? хотите вне рамках закона, да, действовать? Я не обязан вам показывать паспорт еще раз. А доверенность? Это мое право. А доверенность? Суду, компетентным органам. Ну, не могу. А ошибаетесь? Ну, покажите, что я ошибаюсь. Пусть суд, пусть суд постановит. Часть 2-я, ГКР. А что вы мне части называете? А я вам говорю по кррр И все. И на этом мы закончили. А что выше, закон или постановление провести? А по вашему постановлению провести это не закон? Нет. ДКР. Это ДКР. постановление. Понятно. Ну, хорошо. А что, закон что ли? Вот я с вами беседую, только что время скоротали. Любопытно? Вы... Ну, так, могли бы вообще не приходить скоротали бы колоссально все свое время. А зачем вы скрывали, повреждающий ток, Что не могли позвонить, сказать? Спросите. Да. Вот, Спросить ключи. вот а? установку. Никто ну вот они не уже второй раз скрывают. Написана вся информация. Могли бы постучать, позвонить. На заборе тоже написано. В заявлениях у них тоже написано. тут же самое. А ваше заявление правомочно? И, а и, увед... и, и уведомление через газ правосудие направлено. Вы что, не в курсе? С фотографии. Я вас уведомил официально. Что они делают? Они не звонят. Ни по телефону, ни в звонок. Приходят и вскрывают все. Вреди... Все признаки вредительства, как вы любите. А вообще, ну важны вот эти донки быть? Нет, конечно. Вот они проушены. Во-первых, это... как он говорит, за... Посмотрите, если это дожарка, то полу нет. нет, конечно. Но. И отверстий нет. Вопроса о войне общему имуществу, вот эти отверстия, нет, по идее, вот, вот эти быть. отверстия, подождите, вы, во-первых, социальную дистанцию сохраняете, почему а вы меня касаетесь? А быть только вот этот замочек. Мужчина? Отойди, а, не он он да, Да, так кто тут все уже, да. Да. сколько я раз, он раз. что мой помощь тоже будет. Конечно, да. он дырку проделал, здесь, здесь, все, чтобы вот этого не было, конструкции этого нет, это не предусмотрено. Во-первых, внесение изменений в конструкцию – это вандализм, порча имущества, это отчуждение. Потому что здесь, помимо его имущества, еще с трех квартир – счетчики, автоматы. А у нас нет доступа для работы. Тот же самый пожар, я вот не шучу, горят горячий, бывает такое. Замыкание короткое, кто самовольно подключился, сами лезут. А как приехать и потом оперативно провести эту работу? Приехать с расчетом на то, что его можно открыть, а в итоге ждать, пока придет слесарь, чтобы это все спиливать. А у меня есть сведения, что они когда отключают, чтобы народ сам не подключался, они оставляют такие... -то. Я не знаю, кто они или кто, но мне народ рассказывает. Я-то правозащитой занимаюсь уже три года, и я по таким случаям тоже хожу очень много. Мне раз, прям показывали и рассказывали, такой идет провод, короче, этот, земля на плиту, 380 вольт, там, 2 или 3 ампера, короче, очень мощный этот провод. Он толстый такой, его специально подрезают так, и землю, короче, на, этот, на, на щиток делают. И, а неопытный электрик этого не видит. И подключается. И когда все нормально, свет есть, все замечательно работает. А дня через два включается плита, тут начинает искрить, вспышка, перегрев. Пожар. Идет Опа, на. Три дня прошло. А, а что здесь что делает неопытная электрон? А? Сюда не имеет права. А я откуда знаю, опытные не или неопытные. Документы покажите. А где Право где доступа было? на, на, на ну, электрощиту. Я такой первый раз слышал. А это я было? А? Нет, где это было. Ну, я не имею права разглашать, потому что человек не дал добро на разглашение. Ну, байка, в общем, это городская. Байка, байка. А Какая ты... городская а, легенда. А вот такая же байка, как у вас что пожары происходят акты, документы предъявите, покажите экспертизу. Ну, вы, вот теперь вы тоже будете знать, он у вас лежит. Да, я говорю, так сколько человек в суд подает, пытается сказать, что правляющая компания незаконная, а до этого, что у вас было на предыдущем канале вообще за СССР в этот период, да? Он не развалился, а РФ незаконная? Вас... Не так все. вам ОМОН дверь не вы Вас увозили в психушку. Увозили. Да. 62 дня незаконно удержали. Хорошо. И что? А что ты медицинскую тайну разглашаешь? разглашаешь? Не стоит. Если вы это сами рассказывали в интернете. Я-то сам имею право. Нет, вы это на, Короче, уч... на уч... Короче, он пытается... выложили. Он пытается да. меня сейчас психом выставить. Есть решение так суда. Я, суда... Я, я говорю, что видел. Я говорю, что есть по факту, что вы сами рассказываете. Я вас никем не выставляю, не придумывайте. Не Смотрите, 62 дня удерживали незаконно психушкой. Есть решение суда, что меня незаконно туда поместили. Меня там не кололи, не пичкали. Поэтому <свят> никаких признаков там еще, какого-то расстройства нет. Более того, была комиссия, 35 человек, и трое писали на диктофон. Вот эти 35 человек меня это, в белых халатах со мной разговаривали. Если бы хотя бы один решил, что я псих, меня оттуда не выпустили. А что сразу Советский Союз? У нас до сих пор Российская империя? Это он сказал, Советский Союз. Я ни такого не говорил. Я за Советский Союз вообще а не катаюсь. за Российскую империю. Ну, это ваше право. Вот Он, она тоже еще не, не -то Закон. Со... закон, закон Нет, не при чем-то со... Советский Союз? Совет? Я не знаю. Он сказал про Советский Союз. Я про Советский Союз ничего не говорил. Я говорю о том, что у вас было на вашем предыдущем канале. Что было? Точнее, вы можете сказать? Было, было конкретно. Точнее, что было? Ну, сказал А, говори, Б. Я такую информацию разглашать даже вслух, у меня язык не повернется. Такие вещи говорю. А, там, про психушку стопласт? про психушку разглашаешь, а про это нет? Сами это... Я не разглашаю. Я ну говорю, как что разрушать? вы рассказываете людям? Так уточни, что ты имел в виду-то про СССР? С вами неприятно а. разговаривать. Как неприятно? Антон Николаевич. Ты же, ну, говорил, как ты, как? Ты. ты же сам говоришь, это приятно. С вами? Конечно, приятно? и то, что говорил -то, это ради того, чтобы покоротать время. Но это не значит, что приятное время. Ну а Веритие. тогда смысл разговаривать, если неприятно? Тогда да, не разговаривайте. Да. Вот правильно, сотрудник Розумаренко говорит, ну, да, и Чего ты сказал, приедешь. сообщение есть. Они ну, могут 2 ну, часа едых. Я просто позвоню, к раз, сказать, потому что там, а вы сказали адрес и да. фамилию, а там не вы передавали ему. Да? А сколько долг? 30 тысяч. 38, восемь, по-моему, было последнее. Да нет никакого долга. Нет, Судом нет. долг не установлен. Что у людей даже больше если не, не, не отмечают, насколько я слышал. А тут резонанс. Тут э, 40 тысяч подписчиков. Если со мной такой проканает, очень многие за мной пойдут. Вот они у меня на жестком контроле держат. Алло, Виктор, здравствуйте. Да. А подскажите, Комсомольский 21 не вас сейчас вызвали по Булгакову? Вы подъезжаете? Нет, потому что мы тут уже почти час стоим, тут и Росгвардия, и все вас ждем на месте, у нас работа стоит. А кто там подъедет? Да нет, Булгаков вызвал Росгвардию, Росгвардия сообщила ВП, третий и... Роман не пишет. Все, давайте, благодарю. Мастер Маргарита, угу. вторую Мастер Маргарита, вторая часть. Вот опять пытаются нам написать или приключить. Релки какие-то на листике. Какие? Михаил Фанасевич, не мой родственник. Нет, Нет насколько мне известно. Господи, дорогие. Ну он говорит, да, на больничном другой сейчас приедет и замещает. А вчера он был. Меня сначала по камерам мотали, 7-7 задержаний было в Сургуте, административку пытались менять, 19.3. Тоже все неправомерно? Да, неправомерно. Не ну вот сейчас у меня правомерно, тел... телефон у меня правомерно вырывали, два телефона вырвали. Знаете, есть такая а? фраза, если с женой разводится первый муж, второй, Опять третий, двадцать. четвертый, так, чего тут жена, что возможно анекдот... проблема тему жене, тему не приключаем. А вы мне будете диктовать что ли, тему разговора? Так и вы мне не диктуйте свои анекдоты, я не хочу вас слушать. Семь задерж... задержаний стоят. было, потом Два психушку сдали, переграна. пытались из меня террориста послали. сделать. Вот если И интересно, там, задерж... посмотрите видео, С... Сургут, город без дверей, там за 15 минут вот вся эта история рассказывает. Террористы из меня пытались сделать, психа сделать, не получилось, нету ничего. Если бы я был неправ, если бы я был псих, меня бы, я... Я, наверное, оттуда не выпустили, или террористом признают. Из психушки. Ну, кого-то выпускаете. Ну, меня выпустили. Прецедент России со слов адвоката, предоставленного уполномоченным по правам человека. А что, там бы вас долго держали, да? А Бурловский, так называемый, черной мантия, вынес решение против закона. То есть, там обязательно срок надо назначать от трех до полугода, а он срок даже не указал. То есть, бессрочное принудительное лечение, пожизненное. Вот как у нас суды работают. А он говорит, обращайтесь в суд. Я-то обращаюсь. Мой ИСК находится в суде сейчас, вот за, а за... Он-то свою работу делает, правильно же. Понятно. Ну, что, я, я не уверен, что это его работа. Не, я ну, не вижу его доверенности. Он, вот, я предполагаю, что он действует лично от себя, как гражданин. Паспорт он показал вам, а мне не показал. Доверенности у него юр юридического лица нет. По сути, он действует от себя лично, самовольно, самоуправно. Я даже не уверен, что он там работает. Я не видел приказа назначения, я не видел распоряжения от директора подписанного. Я не видел доверенности. Не, ничего нету. Об этом вещь. И каждый раз новый состав. И кучка? Да, наверное, <свят> я не знаю. Наверное, <свят> наверное из-за Ютуба, потому что никто не хочет попадать сюда, да. Понимаете? Вот он же произнес вначале фразу, «Не разговаривайте лишний раз, иначе это, на Ютубе потом покажетесь». Вот. Тут уже кто-то не был, вот каждый раз новый состав. Вы, мужчина, в прошлый раз пилили, да? Ну, Благодарствую, что подтвердили. А имя имущества ну, можно узнать? А? Ну, Я ну, его ну. по глазам узнал, он же в маске ходит. Вот видите, как разговаривает со мной? Вот все так разговаривают. Особенно в полиции, особенно в этом судах. Все вокруг с вами так общаются. Да, Никак. молчат и все. Потому что молчание – это единственный честный ответ. Так Помолчите немножко, ответьте честно. А мне есть что сказать? Я хочу правду сказать. Веселый день начался. Да? А мне? у меня почти вся такая жизнь проходит. Даже жизнь веселая, да? А что делать? Беспредел происходит вокруг. Что я сделаю? Сидеть молчать? Не пробовал, ну, наверное, баллотироваться на депутаты. На... Меня уже баллотировали. А, да? Мне несколько партий выдвигали, и даже на пост этого мэра... Как выбрали? Да. да. Я серьезно говорю. Видео есть. А в какой стране это было? Здесь рубить. А, вы говорили, я вообще на той планете, у меня туда интерес возник. А вы с какой? Раз ну, вы ну, потому что на планете Земля, насколько мне вы известно, существует государство Российская Федерация, насколько мне известно. А у Российской Федерации есть законы, которые все обязаны соблюдать. А тут я вижу полное беззаконие. Никто ни удостоверение не показывает, не представляется, все а басковые. Который... Конечно. У вас одно беззаконно. Ну, ну, совершенно другая планета. На бумаге по телевизору одно. А по факту совсем совсем нет. На Марсе просто другие законы, мы с Марса все на самом деле. Да? Дом, а, ну, том, что вот, наконец-то. Вот теперь все ясно. Благодарствую, что посвятили. Ах. А то я все думал, как так человек может поступать, а он оказывается с Марса. И все, надо бы сразу ему об этом. Ну, Это нормально. Ну, так документ бы показал, что с Марса. Все, да. у меня бы не возникло вопросов. А так ничего не показывает. Откуда я знаю? С Марса или не с Марса. А, веселуха, короче. Так что, на просто не ответили. Максим, всех шестерых переписали паспортные данные? Я же ответил на просто. Нет, не ответили. Вот, вспомните. А у меня Давид. зафиксировано, что ответ есть? Да? Мне кажется, вы опять клевещете. Есть у меня мнение такое? Да. Ну, тогда я не слышал. А можно сказать ну, еще да, раз? Я не слышал тогда. Я не слышал тогда. Повторите, пожалуйста, для меня. Ну, зачем мне по 10 раз вот, Я к вам пройду. Зачем мне стоять и ну, повторять 5, 10 раз это? Да? Нет, я два ну, раз, и... раза сказал об этом. Нет, ну, так и скажите, все... не хочу все. Вот сейчас не хочу, да? все? Я сказал вам, да. Связь. Я вам отвел это а -а -а. Единственное в плюсе здесь охранники, что у них по часовой оплата. Все. А вот у электриков работает стоит. Не дай бог, кто там бабушка сейчас без седа сидит. Да еще хуже, чем Да. но было бы хуже, позвонили, вы что-то говорили. Не уходите. А 23-го они приходили, вызвали полицию тут же. Так они все быстро собирались и убежали. Потому что я предполагаю забыли договор... Закончив работу забыли да? я предполагаю за... забыли договорить нет вы не закончили я встал у щитка вызвал, вызвали а, полицию ну, конечно, и вы, вы убежали в и страх, вы убежали как мы да. вас отталкивать что ли будем это вы только подходите касаетесь там дистанцию сокращать. А, что, касаться нельзя, что ли? Нельзя. Я вообще тянулся к электрощитку, ты рядом оказался, нельзя вот касаться. и все. А, случайно, да? Да, я сам случайно. А? Я сам виноват. Нет, щиток виноват. Ну, нет. ну, не вы, самое главное, любой. Даже щиток, но не вы. Да что ты так, говоришь? да, а то сейчас к этому касается. Ну, прикоснулись к тебе, и он... да, ничего, случайно, случайно. Нет, Нет мне, это, мне это не нравится. Я случайно задел тебя еще. Подальше заявите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, я. Привет, привет. Нет, ну, что в Поверь, что, я. Как. Вы, что, Пока он не пока мы не донесет, пока у не пока не донесет, пока, вот да? да. пока не пока он не донесет, пока Было сообщение. Том, что вот, собственно, получается, стоит. нас Было сообщение, что, что с, с, всего слов. То, что щиток взломали и... Правильно же? Что... Повреждения общедомового имущества. Так как здесь все находились, мы замажем уже на первую часть, когда издали число. Боксили, да? А. а это ваши сотрудники вот, в черной форме, да? Да. Они ограничили мою свободу при движении, не давали мне подойти к, это, к электричеству. А? На видео все зафиксировано. На два телефона. Могу предоставить. И если хотите, чуть, чуть позже, через два дня, посмотрите на ютубе «Сургутнадзор». Хорошо. А вы можете меня ознакомить с договором? Мужчина, можете ознакомить с договором? Нет, конечно. Ну, ваши сотрудники ко мне какие применяли какие-то действия, я хочу. А? Физические силы не было. Подождите, я не слушаю. Что? Я еще раз говорю, это договор между юридическими лицами, как бы отношения к договору каком действия нет. А, ну в принципе, да. А и... Можете представиться, пожалуйста? Да, заместитель директора Чеб Страш. Бурсуков и семья. Благодарствую. Что... Борсуков. Вот честный человек представился, сказал хоть что-то. Документы в руках. Документы в руках. Документы в руках. Смотрите, человек подъехал с документами в руках. Где ваши документы? Я вам предоставлял документы. Какие? Доверенность, распоряжение, приказ. Ну, где? Протокол общего собрания, решение собственников. Где это все? Да, Конституцию, Библию, все. И какая взаимосвязь между ЖУ-2 и УК Законная. Какая законная? Где? Докажите об этом. Ну какая законная? Докажите ну как одна фирма имеет... У вас договоры между ЖУ-2 и ДСВЖР? Я меня право такие данные размещать. А, ну вот. Не мои полномочия, не мои Опять все скрываем. Вот у меня все документы. Право собственности, паспорт, все заявления, все есть. Общательство своей компании, нет, я не вам говорю, я вообще всем говорю. прошлый раз ваши сотрудники, вот я вам даже выражаю благодарность, я не знаю, эти были, нет, по-моему, другие. Вот. Они даже не прикоснулись ко мне. А сейчас вам никто не косался? А сейчас они ограничили мои свободы при движении. Я вот, вот эту границу пройти не мог. Они вот здесь стали и все говорят, не прилетали. Мы Обеспечивают здоровье ваших. Мое? Другу, а я, а пули, а что, что сделки между юрлицами и гражданами совершаются в письменной форме, простой письменной форме. Статья 161 ГК РФ. У меня с, с вами есть письменная сделка, что вы, я вас прошу, а, а, заботиться о моем здоровье. Есть и, такой и, документ? Документ такой есть? что Нету. Значит, это ваша личная инициатива. Вот и все. Гражданская инициатива. Самоуправство называется. Вот. Молчание – единственный честный ответ. Правильно. Правильно говорите. Только не участвовать надо было с самого начала. И не ограничивать свободу передвижения. Вам физическая сила не было Видео есть. Фильм. А что а мне надо было? Самому применить, что физическую силу или что? Как мне действовать? Стоять двое мужчин не пропускает. Я говорю, пропустите, не пропускают. Говорят, мы, мы обеспечим вашу безопасность здоровья. Вы же только что да, это Подтвердили это. Видели, что диск, а вдруг у вас попал. Ну, почти а в вас бы не попал, да? да так бы у нас, у вас вы бы лучше у них спросили, кто они такие, на каком основании они действуют. И почему не без очков делают, и без защитного кожуха на этом? А? У него простые очки, я имею в виду... Влад... Знает, ну, насколько я могу оценить. А вот мужчина, который непосредственно болгаркой работал, ни очков, ни перчаток, ничего не было. И диск как раз вращался в моем направлении, мне, могу, мне могло это глаз вынести. Что за работы такие, вообще не понимаю. А у вас, как у сотрудников полиции, нагрудный знак должен же быть, да? Так, ну. Все службы в общественном месте. Ну, вот так вот, не его. В не положен. Странно. А как вас идентифицировать, если удостоверение не покажете? Я же показывал. Как сегодня? А зачем обманывать? Не, не до полного ознакомления. Нет, а зачем обманывать? Я не обманываю, я просто не договорил, не до полного ознакомления вы предоставили. А второй возгвардеец вообще ничего не показал? А да второй может не показывать, я показал. Я считаю, что не показали до полного ознакомления. Я считаю, что показал. А, вот да, видите, вот видите, даже вы стесняетесь. Чего? Откуда показывай свое удостоверение до полного ознакомления? Ну а что с ним знаками? Там можно за это время прочитать вот, не один раз. Правильно говорю? Ну, ну что-то с детский ну, писатель Дайте, писатель, вот, дайте, дайте сфоткать и всю и не пропускать. Ничего, ничего себе сфоткать. Что-то Что там, секретная информация? Секретная, конечно, Все, да. Стоп, стоп, стоп. Нет, пока, подождите. Не-не-не, здесь ты. Похуй. Вот поэтому состав и меняется. Каждый раз попадает на YouTube, и каждый раз э, что-то там какие-то проблемы с полицейскими. Ну а что будет проблема у них Ну, но... мы сейчас в Ютубе проблем никого не будет. Ничего. Не будет? Конечно, не будет. А что, то есть если вот, у ваш... больше, если, ваше... в... если они если, будут, вашем... если ваше удостоверение попадет на YouTube, то проблем у вас не будет? Вы кого спрашиваете? Вас. Спрашивать. вас на меня смотрите а почему тут еще достижение ну вот началось опять я же достижение показываю что я вообще говорю что и вы их показали что вы говорите меняется работники mm -hmm. сотрудники ладно ладно То все их показали на игру сразу... вопрос закрыт через начальство выясни. выяснить выясняйте пожалуйста. Угу. просто вот судебные приставы в Сургутском городском суде тоже скрывали своей личности. Достоверение не показывали и значки затирали до неузнаваемости, до блеска. Перед вашим приходом? Невозможно не прочитать. До блеска? Может, да. Почистить. До блеска. До блеска. Было написано эти заявления там по поводу проверки. После проведенной проверки у всех появились значки, головные уборы, бронежилеты, читаемые значки стали. То есть совершенно другая обстановка возникла. А кое-кто поехал фермерством заниматься. Так, хотите, так быстро поехал, хотите съездить так куда быстро куда поехал, могу, что даже трудовую забыл по забрать, понимаете? Вот, раз вы об этом заговорили. Не даете договорить, да. забиваете вы, речь, на самом деле, очень и, интересная звук, полезная и звук, речь. и речь забиваете, я понимаю вас, да. Вы тоже забивайте. Вот. я не забиваю, я не забиваю. Не, ну вы скажите, вы не хотите съездить фермерством заняться, уехать жить в тайгу, там никто не будет свет отключать, там света нет. Ошибаюсь. И вообще с, с белками, с Ошибайся. Те, кто уезжает на свою землю, остается один на один со всеми проблемами. Дорогой свою. А, да что такое? Ну, какую свою. Ну, что за манера общения? Давайте я буду про белку спрашивать. Какую белку? Нет, ну какую свою. Какую белку? Животное есть. Какой белку? Какой лес? Какие грибы? Нормальное вообще общение? Но тут нормального общения еще не было. <говорит> не, ну пока более-менее нормально общаемся. Вот, здравствуйте. Здравствуйте, девушка Николаев. Оперативный дежурный старший дело полиции. Что случилось у вас? Будьте добры. Я считаю, что совершается преступление по крайней мере, присутствует все песни. Да я узнаю, почему. Хочу Виктор Владимирович. Точно. который четвертый раз меня возил в психолог сдавать. Ну, не получилось. Так. Алло. Мы у Бутларова, тут в Росварде, у, у Чужского тренера. Ну, разбираемся с этим. Самого Посмотрите, посмотрите, Виктор. Да. Какой беспредел там будет говорить. А кто ничего скрывает, а я наоборот да, скрываю. Так, смотрите. Пример. Я утром проливал, там, но это. Нет, они повреждают общедомовые имущества. Я хочу написать сообщение о на совершенное преступление в порядке статьи 141 по РФ. Можно у вас паспорт, пожалуйста? А еще, а еще двое, вот, э, как сказать, людей, похожих на охранников в черной форме, ограничили мои свободу и Дальше вот этой границы не пускают. Так а что, какие ваши действия? Что вы будете? Сейчас опрошу прошу вас. Вопрос почему? Объяснение почему? По сообщению. О каком сообщении? Ну, о том, что вот незаконно якобы у вас включается. А, а, а кто сообщил? Ну, я так понимаю, приндиагур. Кто? Номер куст есть? Да, конечно. Кто звонил? Давайте спуткаем. Так, КУСП, я вам не дам Тогда номер КУСК назовите. И кто звонил, кто заявил? 13 184. Так, по поводу... 13 восемьдесят четыре. могу сто восемьдесят четыре. Что еще раз? Я говорю, кто звонил, я тоже не могу. Как не можете? Это общедоступная информация. Нет, это... Статья 24.2 Конституции РФ. Имею право, обязаны ознакомить со всем, что касается моих прав и свобод. Отказываетесь? Сообщите информацию. Да, конечно, отказываюсь. Вот. Давайте мы ну, с вами разберемся, сотрудники ЖУРО, чтобы мы все, что нужно, вам нам написали, сказали и пошли уже. Работу закончили, у нас работа стоит. И Росгвардия, и охрана. Ну, вы удостоверите. Их а сейчас. с Булгаком Антон Николаевичем нужно часами разговаривать. Шунее, Дмитрий Викторович, вы заезжали удостоверение. Паспорт, доверенность, распоряжение, приказ. Да, удостоверением достаточно. Же вам удостоверение достаточно? Уже. А, а как же ГГБ 160 Я просто уже знаком с этим человеком. Я а дам... Так а я не знаком. Так я и не вам показываю. Удостоверить его личность. Доверенность у вас есть? То есть вы действуете от себя лично? Там дальше э, не документы, документы. Ну и что? Такую бумажку любой может сделать. Антон Николаевич, можете Антон Николаевич. я хочу, чтобы вы ко мне обращались по имени Антон. Антон, скажите, пожалуйста, вы объяснение давать будете по данному поводу? Почему? Да? По какому поводу? Ну, по поводу того, что якобы у вас то есть, отключают А вы, я не знаю, что там, там за вы... это в, в этом написано. Либо вы сами Может, так, там написано, Вы что можете сами собственноручно написать объяснительно. Нет, я, я, буду, я буду писать сообщение о совершенном преступлении. Можете Точнее, написать? вы будете писать, я буду диктовать. Подождите, объяснение мне нужно с вас э, взять. Вы по... будете давать? Вы сказали по поводу. По, -то по поводу, поводу того, что я сюда приехал. Значит так, поясняю. Дмитрий Николаевич. <coughs> Антон, Антон, я просил. Не Нет. Антон, Антон, вы будете, еще раз повторяю, давайте объяснительно? Либо собственноручно можете написать? Я вам еще раз поясняю. объяснительную по поводу не дают, объяснительную дают по заявлению. Я говорю, поступило со сообщение так, о, чем? о том, что у вас э, то есть <coughs> в электрощитовой э, отключают электроэнергию, вы, получается, э, не даете произвести это, то есть якобы это незаконно. Я не даю? Да. Значит так, я хочу ознакомиться с письменным документом. То есть у вас пуст при вас, я хочу почитать его. Да. Ну вот, другое дело. С моих рук, пожалуйста. Так. <звучит> Алло, сейчас. Алло. У меня, подожди, у меня, у меня тут пришли отключать шестой раз. Перезвони или там сообщи всем. Так, Бахтин, 37.94.37. 37. Так, так, так. Дата 27 27.07.2021. 09.05. 09.05. ОВД. Сработка КТС 839, Консомольский проспект 21, КВ-16. Прибыв на адрес к экипажу, обратился Гр. Булгаков Антон Николаевич. Указал на гражданина ООО ЖУ-2. Шум-меч. Шум-меч? Шум-меч? Выписали, нет? Нет. Дмитрий Викторович, э -э, год рождения такой-то, хотели отключить электроэнергию, просит помощи УУП. А кто сообщил-то? Принял. Стоп, стоп, стоп, я еще читаю, ознакомлюсь, до полного ознакомления. Судная часть. Так, принял Камскова Анастасия Олеговна, УВД. Так, э -э, доведение... 702-0301, а 27-го, 07-го, Анастасия Олеговна, ДДЧ, так вы снаряда в составе ДДЧ Стасюк, 27-й, 07 номер 13-184. Угу. Так, так, так, владелец, а кто сообщил-то? Бахтин, это фамилия, а имя, отчество где? Я не могу сказать, я так... Замечательно. Это Замечательно, вот так вы принимаете. Антон Дмитрий Николаевич, Ой, Антон Николаевич, вы вот Николаевич. Э, будете давать объяснение? Викторович, точнее. А? Антон, будете давать объяснение? На что? Вот на, это? Еще, да. вот на это? Не будете? Я не считаю нужным. Все, тогда не будете. Вы э, что хотите? нам нужно закончить работу, выявлено самовольное подключение к квартире 16 нам нужно отключить электроэнергию, поскольку отключение проведено самовольно, это опасно, опасно. И, собственно, все, мы закрываем щит. А на работу у вас кто полномочен? Распоряжение покажите. У вас есть документ? Да, я вам предоставил. Удостоверение только? То есть... На отключение. Да. На отключение. Это постановление 354 ППРФ. По Конкретно на конкретную квартиру никакого приказа не должно быть. Нет, должно быть распоряжение, распоряжение должно быть через. Да, да. Ну есть справка, будет справка, пожалуйста, по требованиям наша как бы, организации организация юристу предоставит. При себе, она не своей работы, когда я. Как допустил? это хорошо? А я против. После э, окончания работы мне нужно вас опросить. Не вопрос. Как это выполняете? Вы что, добро даете незаконно? У него нету доверенности. Он на себя лично действует. А, Николаевич. Николаевич. а где доверенность? И требуете доверенность. Вы что делаете? Вот, да. Нам, мне вас потом дожидаться или к вам подойти? Мне вас дождусь, я дождусь Все хорошо. Ну <звук> А, вот -то. Да, он просто напрямую кинул вот эти да, провода. Ну, нельзя же так, это же опасно. На а мы почему здесь находимся? Я думаю, как-то вот там, но это перемычку ставит. И самое главное, еще не только как, а кем. Мало ли кто и как там делал. Ну, без образования, без допуска, без документов. Так, сейчас я все. Ну вот, собственно, и все, да, нам тут оставалось, 5 секунд. Так, теперь держи. Сотрудник Росгвардии, вы будете доставлять согласно договору. Заявление примите. Так, 4, 7. Заявление примите, пожалуйста. Как это не угрожает? Вон, отключает. Отключает от жизни обеспечивающего ресурса от электроэнергии. Статья 215.1. Время 9.49. 942. Так, и Володя. Сейчас сюда... Спалок, Кришет. А, вот здесь, в отделе общества, а, должность организации. Вот здесь, на самом деле, вы акта мне предоставить? Дмитрий Викторович. Мне слышите?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 Алло. Да, мы ну, буква вот заканчиваем. Сначала разгварь, я приехала, потом участковый. Тюк, все, участковый нам сказал, заканчиваю всю работу. Позже я ему дам объяснение. Все. Да, да, все зафиксировали, а фото, видео есть. Да, да, да. Давай, я вот. Нет, никак. Никак, вообще. Угу. Все, добро. Да, да, да. Угу. Специально для того, чтобы Антон Николаевич Булгаков не переживал, щит за нами закрыт, работа работы свои закончены. Всего доброго вам. Всего а, хорошего. До Начальник охраны ходит с кем-то, разговаривает по телефону ЧОПа. ЧОПовцы дают объяснение. А вот сотрудник Росгвардии там. он машина разгвардии стоит, собирается обратно уезжать. Никого не задержали, ничего не предприняли. Наоборот, у меня телефоны выхватывали. ВУ-110. Вон они все там, этот паспорта показывают, предъявляют. Пусть все с паспортами приехали заранее. Вот расходятся. Машины естественно, все. За это, за территорию оставили. Шуневич с полицейским куда-то пошел. Охранники. А вон у них машина. СВЕ, 449, 186 регион. Так, начальник охраны, номер 718, Харитон, УН, 86 регион, Форт вроде. Ну все, сегодня разъехались. Вы позвонили в Сургутский отдел неведомственной... Алло. Александр Федорович? Да, слушаю вас. Антон звонит, мы вчера с вами разговаривали. Ага. А, по поводу встречи, сегодня в 5 часов вам удобно будет? А, 5 часов. Ну, подходите, давайте, подходите. Ну, какой кабинет? А, вы зайдете, здесь все равно пропускная система, пропускной режим. Меня позовут, я выйду, встречу вас. В коридоре будем разговаривать. Будем разговаривать в кабинете. Вы все равно сюда не подниметесь, пока я не спущусь. А, ясно. Добро, буду. Алло, Антон Николаевич, это Александр Федорович. Власть беспокоит. Хотел бы перенести нашу встречу. Сегодня не получится. Кроме того, я смотрю, от вас жалоба поступила уже в наш адрес. Мы сейчас назначим служебную проверку. И, в принципе, по окончанию служебной проверки мы в ваш адрес направим письмо о результатах проведения проверки. А встречу на когда переносим? Ну, на следующей неделе, пока не могу сказать. А, видео уже на канале Сургут Назор смотрели? Я смотрел видео, да, вкратце и посмотрел. К сожалению, полностью еще не могу посмотреть. Будет сейчас время, я посмотрю в обязательном порядке. Потому что сейчас вот у меня передо мной жалобы, да, Заходите вот. Я прочитаю, ознакомлюсь И э, назначим служебную проверку По окончанию мы в ваш адрес направим Сколько, мы... сколько по времени Служебная проверка занимает? Сколько займет? Ну, вообще, ну, да, по календарам 30 дней идет Но ну, В течение, я думаю, 10 дней сделаем Добро Жду результатов и звонка Ждите, ждите результатов и звонка. Ваш адрес поступит, да, ответ. Ждите. До свидания. Благодарю.